Все вы знаете, какое есть понятие чувства вины, стыд. В психологии есть еще понятие испанский стыд. Сегодня как никогда, в эти времена, когда одни люди воюют за правду, за свою правду, а это чувство собственного достоинства, а это свое я. А это я личность, а это я государство, а это я суверенитет, а это я уважение чужих границ и так далее, и так далее. А у других наоборот чувство превосходства над другими за счет подавления других. Как в психологии один на один люди всегда стараются утвердиться за счет другого человека. Ну, это животный инстинкт, это отсталая стратегия, и вы это знаете. То же самое касается сейчас, когда мы говорим про ту ситуацию, которая сложилась в мире. И на площадке, на территории государства, суверенного государства Украины, происходит вот эта бойня, эта война. Сейчас всплывает очень много... Г. Потому что в любой ситуации, когда хорошо все идет, да, работает канализация, вода стекает, испражнения уходят, все как бы ради нормального, никто ничего не замечает, все у нас как бы более-менее нормально. Кто на что горазд, кто на что готов, тот, кто и делает, достигает чего-то в здоровье, в отношениях, в бизнесах. Но когда происходит затык в этой канализации, и всплывает, всплывает э, скажем так, то, что должно было уйти и переработаться, в этот момент зловоние э, и все, что происходит да, от, этой, от этой забившейся канализации, да, от этой аварии, всплывает в отношении э, людских, людском нашем, человеческом. Так вот, чувство вины ⁇ это по сути хорошее чувство. Оно помогает вовремя разобраться с тем, что ты нарушил чужие границы. Это, это не очень такое хорошее чувство, но оно помогает нам людям немножечко ну, сделать шаг вперед и увидеть, что и туда вернешься, извинишься и пойдешь дальше. Да? То есть это в хорошем смысле чувство вины работает. И это чувство вины порой бывает деструктивное, потому что мы берем слишком много на себя. Мы берем от, ответственность за действия других людей, и нам кажется, что, ну, блин, это стыдно. Ну, например, когда мы видим, как ведут себя там, не знаю, украинцы за рубежом, да, как-то себя так, ну, не мягти, не по принятым нормам. Или как ведут себя русские за рубежом. И стыдно, как бы, да, думаешь, ой, стыдно, вот хоть бы не подумали, что я такой. Это уже называется испанский стыд. И вот в этом плане сегодня мир захлестнулся с этим, с этой агрессией, обидой, болью, чувством вины. И мне бы хотелось, чтобы вы чуть-чуть понимали в этом, потому что я не просто психолог, психотерапевт, я еще человек, я еще личность, которая занимается и исследует мир в разных его ипостасях я также интересуюсь что происходит в мире я не политик я не экономист но я своим простым языком с точки зрения психологии потому что в нашей жизни все психология пытаюсь объяснить и объясняла всегда во всех своих тренингах и учила людей да, во-первых разбираться что такое манипуляции во-вторых Выстраивать отношения вин-вин, выиграл, выиграл, в отношениях с один на один, с детьми воспитывать так, чтобы в них взращивать личность, в отношениях с супругами, выстраивать отношения вин-вин, чтобы не было вот этого, знаете, терпимости такой, когда она терпила, он ее бьет, а она потом приносит ей цветы, она его прощает. Да, там, в паре Зашили ей садины, там, побои, и она дальше прощает. Ну, то есть, все в этом мире от человека лично до государства, оно одинаково работает. Так вот, что такое испанский стыд, чтобы не отвлекаться сегодняшней темой? Испанский стыд — это когда нам стыдно за действия других людей. Вот смотрите, я как только началась вот эта война, страшная война на уничтожение нации, человечества, Потому что по сути идет уничтожение человечества, и мы сейчас должны это понимать. Идут шли войны в других странах, и мы это тоже видели, мы это не замечали или замечали постольку, поскольку потому что нас это не касалось. В маленьких странах, в третьих странах, в общем, всегда старший и более сильный подавлял на более маленький. Такое было, есть и будет. Но мир так развивается, так устроен, так Бог нам его дал этот мир, чтобы мы выстраивали здоровые отношения и договаривались друг с другом, чтобы мы уважали друг друга, ценили, были, э, принимали, что это негр, а это э, африканец, а это европеец, а это немец, а это еврей, а это украинец, а это русский. Мир так приш... создан Бог, что мы стремились к равновесию, к... к развитию на взаимной основе. Так вот, когда происходит вот сейчас такая ситуация, когда я помню, первые дни мне писали и звонили люди, которых я знаю многие годы, мои ученики, мои партнеры, мои просто знакомые, я езжу много путешествую, и россияне, которые просто звонили и рыдали. Рыдали и просили прощения, им было стыдно за то, что так сейчас происходит в... с умолчанием русских, россиян, вернее, на то, что происходит вот такая убратоубийственная война. Мне это было немножечко легче, потому что, ну как, мне обидно, что я столько лет с людьми работаю, а вместе участвовали в ООН, с российскими коллегами работала я в ООН. В ООН. У меня множество клиентов, партнеров, я работаю и сейчас с россиянами. Люди, которые работают, помогают мне в моем, моей, моей онлайн-практике. И мне было, конечно же, обидно и больно, что э, вот так случилось. Но, э, понимаете, здесь вот этот испанский стыд, сейчас о нем скажу более детально, это когда нам стыдно за других людей. И в этом случае очень важно разграничить вот такую штуку. Не нужно брать ответственность за других людей. Да, нам стыдно и нам неловко. Но каждый человек э, вправе делать то, что он делает, и он за это понесет ну, свои ответы. Потому что, как бы мы ни говорили, да, вот кто сейчас э, сделал что-то хорошее, ему Бог дал быть где-то в другой стране. Случайности не случайно. Вот я, например, первое время я я стыдилась, и мне было неловко, и мне было стыдно от того, что я не вместе со своими братьями и сестрами сижу в подвалах и... или там воюю с своими братьями русскими, да? Бред это говорит, но это так. И мне вначале было стыдно, что ну, типа, они там такие вот страдают, а я тут, понимаешь, море у меня, понимаете? Только позже я до меня дошло, что, наверное, мне нужно было, наверное, так вот нужно было Богу, чтобы Он за какие-то, может быть, мои поступки, действия, э, за, мою, за мои труды, наверное, дал мне возможность остаться здесь, потому что 15 марта я должна была уехать домой. Так вот, про испанский стыд. Наша с вами задача прежде всего отвечать за себя. И вот если ты поддаешься пропаганде, если ты считая, что 7 лет бомбили Донбас украинцы это говорит о том, что ну, ты просто жил в темноте и вот когда мне тут вот я встречаю людей иногда ну, не русских и не украинцев, которые мне дают такую информацию, которая откуда они ее откопали я не знаю, я говорю, ты у меня спроси я тебе скажу, что происходит в Украине в Украине идет 8 лет война, гибридная война и Пробовали мягко, без введения военного положения, кому-то это было выгодно, или это неумение правительств, я не знаю. Но я знаю, что шла борьба этой гибридной, гибридной войны, так как и в других государствах, как у нас, вы знаете, Нур-Ост устроили, где-то было в России, а потом пошли на Грозный, да, создали себе врагов. Грузия пошла на Грузию, Молдова на Молдову, да, и так далее. То есть мы не замечали, сколько стран мы пытаемся, великие отжать для того, чтобы поднять свое величество, величие. Вместо того, чтобы развивать свое я, учиться быть грамотным, развивать какие-то науки, обучаться новым профессиям в интернете, люди сидят в телевизоре. И они просто-напросто приняли вливают в свою голову столько той информации, которая я рассчитана на их умы. И вот сейчас девушка мне пишет, какие-то кидает ссылочки фейковые, я там же знаю фейковые про бендеровцев на этом. Я сейчас в Египте про бендеровцев, которые там убивают на Донбасе, и я и даю в ответ, личку она написала, я и даю в ответ ссылку на видео, где пример зомбирования, как людей можно зазомбировать за 45 минут. Вообще полностью ему даешь белый квадрат, а он говорит, что он черный. Вот кому интересно, напишите мне в личку, я дам вам это видео. Это видео исследования киевских людей, обычных там понабирали людей, и просто, даже не русских, а киевских. Это был просто научный эксперимент, как показывает, как легко людям внушить то, что им, что надо. Это зомбирование, и причем это видео, оно не, ну, как бы вам сказать. Это даже не на российских людях, а на украинцах показали. Вот просто показали это видео. Кому интересно, напишите мне, я вам напишите видео. Все, я вам скину. Так вот, я пытаюсь объяснить этой девушке, что посмотрите это видео, вам будет проще понять. Не надо мне скидывать про распятого мальчика, не надо мне скидывать про еще там что-то, потому что это все свантировано и специально людям за... им зомбировали. На самом деле Россияне очень четко и, и понятно, молодцы. Информационная война у них они выиграли. И подготовили народ к тому, что в 21 веке ну не может быть такой войны. Ну, не верит мир, что такая война может быть. Но вот она пришла. И все почему? А, а все потому, что люди невежественны. В 21 столетии нельзя быть такими невежественными. И нужно исследовать ту информацию. И нужно исследовать ту информацию, которая не только вам ту, которую грузят, а какие-то еще источники. Так же было, вот, например, в, во время, на, когда нас ковид пришел. Кто-то проверял настоящие источники? Нет. Большинство, как биомасса, кинулись носить маски и устроили геноцид, чуть ли не геноцид друг другу. Если кто-то маску не одевал, так на людей просто кидались. Это все о том говорится, что в 21 веке люди невежественные, люди тупые. К сожалению, мы такие. Следовательно, испанский стыд это стыд за другого человека. Да, нам стыдно. Но здесь нужно понимать, еще раз напоминаю, когда ваши соотечественники, когда люди вашего сообщества, где вы, какому вы принадлежите, делают что-то такое, что от чего вам стыдно, Ловите себя на мысли, что вы не, не можете взять ответственность за другого человека. Да, для этого существует образование, для этого существуют психологи, для этого существуют тренинги. И если человек не слышит вас, вам не нужно стремиться ему давать какие-то видео, что-то объяснять. в нем сидит понимаете черный квадрат, все он зазомбирован. И это в 21 веке. Если вам интересно, я проведу серию эфиров и покажу вам разные способы зомбирования, которые используются давным-давно, просто мы этого не знали. Журналистика, СМИ, это тоже способы зомбирования людей. И у каждого есть своя цель. И вот даже сейчас первые те журналисты, которые начинают уже выступать и каятся, что они вели пропаганду против Украины, я... Ну, вам скажу честно, не, не очень верю, что эти люди просто перекрасились. Вот прям, вот просто перекрасились. Ну, не может человек вот просто осознать, что там гибнут его родители, она сама из Украины. И там есть у нас, есть там у нас, кто хочет, тоже скину вам видео, как она кается, что столько лет вела пропаганду. Это настолько сидит глубоко в людей, что пока их не коснется, пока их не прижмет, пока их не загонит в подвал, пока не будет перед ее глазами, не дай бог, ребенка убьют или дом разрушится, люди этого не поймут. А даже если и поймут, то все равно скажут, что это, допустим, не Путин скинул бомбу, а какой-то фашист, там, нацик, потому что в голове сидит вот это. И я сейчас говорю не только про вот эту манипуляцию, связанную с войной, я говорю вообще в принципе про то, как нами управляют. Почему нами управляют? еще раз напомню. Нами управляют потому легко и просто, потому что нет своего «я». Мы боимся выделиться, мы боимся сказать то, что других это не устраивает. Мы не знаем, как это выделить. Мы можем в лучшем случае там кричать, орать, пищать, но нет такого хладнокровия, нет логики, нет, нет спокойного понимания ситуации, нет дисциплины ума, и тогда эти люди теряют силу во время эмоций, потому что не включают трезвый мозг. Именно поэтому испанский стыд, то, с чего я начала, это, это стыд за других людей. И не нужно забирать у себя эту эмоцию, забирать у себя силу, которая разрушает вот этот испанский стыд. Ваша задача — думать о том, кто вы и как вы в этот мир пришли, и на каком этапе жизни вы уйдете. И неважно, если сейчас и пришло испытание на физическое уничтожение Украины, то значит, не просто так Бог дал нам такое испытание, чтобы человечество поняло, что я, собственно, я, личность, божественное существо должно развиваться и уважать себя, и никому не позволено это же не каменный век, понимаете? Никому не позволено продолжать те войны, которые были и ту, и ту же Отечественную войну, и раньше, и раньше, и раньше. Это значит, что человек должен сказать себе, «Я Личность, я уважаю себя». И это значит, человек должен себе сказать, «Я никому не позволю нарушать мои границы, я никому не позволю влазить в мой дом, я никому не позволю...» И так далее, и так далее. И вот именно через Украину сейчас идет возрождение, потому что физическое тело физически у нас уничтожает. И вот в этот момент рождается дух, рождается воля, рождается слава предков, которые у нас заложено генетически. И вот это гнобление Украины, вот это столькие годы невосприятия ее. По, по идее, сейчас народ, как ни странно, воспрял. И вот эти э, европейские сейчас. Европейский так называемый Запад, коллективный Запад, он Запад, он тоже показал свою милость, он тоже показал свою э, расслабленность, он тоже боится, потому что последние годы все меньше и меньше выделялось у них на вооружение. Они считали, что ну, все хорошо и не может быть воин. Поэтому так все хорошо там. Вот этот вот это, э, длительное принятие решений, вот это вот такое вот не.. Это говорит о том, что система сгнила, это говорит о том, что НАТО как таковое, тоже его нет. Потому что сейчас проверяется на силу Духа по, через Украину, насколько мир, вообще и Бог нам такие испытания посылает, насколько человек в состоянии быть человеком и отстаивать свои границы, отстаивать свое Я. И вот лично каждый никакого испанского стыда не должно быть, лично каждый должен отвечать за то, что он сделал, как он сделал, почему он оказался там, а не в другом месте. Потому что в этот период идет, знаете как, перерождение, переход. Одни перейдут в мир иной, но на каком этапе? На этапе зомбированного э, животного, потому что именно таких, таких нам, таких. На таких нас рассчитано вот это все зомбирование. Или же э, душа будет воевать и тоже что-то отрабатывать. Или же кто-то останется для того, чтобы продолжать этот мир вести. Понимаете, я сейчас говорю, может быть, немножко эмоционально. Может быть, э, в любом случае я как человек, как личность, как человек разумный, как психолог, как личность, которая прошла очень много в этой жизни знаю, что нужно показать силу. Вот где надо, нужно разозлиться, то, что делает сейчас Украина. То, что делают сейчас люди, которые там ворются, и которые держатся, и которые верят правительству. И которые не ведутся на пропаганду, потому что очень много дезинформации, я об этом говорю чуть ли не каждый день. Сейчас пришло время, когда знаете, как кто есть кто покажется. И вот Испанский стыд за других людей ⁇ это забирание энергии для вашего роста. Потому что если вам стыдно за вашего русского или за вашего украинца или еще за кого-то, ну, если вы ведете себя по-другому, если вы осознаете, что... то вам будет намного проще. Потому что сейчас действительно идет уничтожение нас, украинцев в физическом плане, а Россию уничтожают морально, экономически, и они будут изгоями. Пришло время осознать это и стать о, на тот путь, где вы уважаете себя, работаете над собой, трудитесь, э, ищете способы развития, а не копаетесь в своем невежестве и кидаетесь, многие кидаются, плюются этой агрессией, оскорблениями ваш зеленский наркоман ваш... вы сейчас этим показываете в свое невежество понимаете поэтому услышьте меня услышьте себя услышьте других людей которые к вам сейчас обращаются не ждите пока в ваш дом придет беда не ждите пока вас ударит гром по голове сейчас очень многие перья перекрашиваются становятся такими уже приверженцами за мир, уже теперь за Украину многие, потому что кто-то подстраивается, а кто-то действительно понимает, что пришло время, время перехода. И на каком этапе этого перехода вы уйдете в новую жизнь, в новый мир? Потому что нет смерти, есть просто другой мир, есть другое измерение. Ну и напоследок скажу то, что я всегда говорю, чтобы что-то получить новое, надо чем-то заплатить. Мы сейчас платим в борьбе за свою территорию, в борьбе за свой суверенитет, в борьбе за свое ⁇ я человеческое ⁇ чувство собственного достоинства ⁇ я личности, ⁇ я страны ⁇ Мы сейчас платим очень и очень дорого. Так вот, запомните, в отношениях ли, в здоровье ли, где важно, чтобы что-то новое получить, нужно от чего-то отказаться, и цена этого успеха, понят, понятное дело, всегда разная. Именно поэтому я как тренер личностного развития, как психолог, коуч, наставник, как работала с личной силой у людей, так и работаю дальше. Как работала и помогала людям простроить свою личную силу? Кто я? Гибкий элемент системы? Или я безответственный человек, который не умеет управлять деньгами, который обещает и не выполняет, который я, или который надеется на кого-то другого? Это, это вот та моя работа, которую я проводила многие годы и дальше продолжаю. А в условиях войны, в условиях вот такого кризиса особенно всплывают Г. Канализация, когда прорывает, то там много чего всплывает. Так вот сейчас канализация прорвала. И сейчас очень важно людям осознать, то ли это будет новая канализация, то ли это будут залатанные трубы какие-то. Но каждому человека сейчас просто важно. И, не, и европейцы не спрячутся, и американцы не спрячутся. Всех пошла волна. Сейчас, может быть, начатся другие войны. Сейчас поднимутся подымутся волны восстаний других стран. Эта волна пошла. Как она будет, кого она будет касаться, как люди с ней выдержат, вынесут это все, мы не знаем. Но если сейчас те люди, которые меня слушают, хоть немного имеют разума, еще среди, есть, среди вас есть россияне, услышьте, нас уничтожают физически украинцы. Вас уничтожают. И физически, через тюрьмы, и через закрытие информации, и вас считают быдлом. Понимаете? Мы свою борьбу вот это вот э, с этим, за то, что мы быдло, мы за нее идем веками. И вот сейчас это сильно-сильно взбурлилось, никто этого не ожидал. И никакие расчеты сейчас не работают. Вот эти все расчеты, которые были у американцев, у европейцев, наблюдали, а выжиданно за три дня ее возьмут или нет. Афикус вам, выкусите. И вот здесь вот как раз пошла сила земли. Здесь пошла сила Бога. Потому что Бог видит, кто борется, тому помогает. Кто отстаивает свое человеческое Я, тому будет помогать. И цена этому действительно большая. Поэтому, где вы сейчас, это результат ваших действий и ваших мыслей. В каком положении вы находитесь, это физическом, материальном, эмоциональном. Это результат вашей работы над собой. И я с радостью помогаю тем, кто готов идти двигаться, кто готов простраивать свою внутреннюю силу и прорабатывать чувство собственного достоинства и осознанности. Поэтому для коучей, психологов, для людей, которые помогают другим людям, у вас есть тот вид деятельности, который помогает другим людям. Это могут быть и астрологи, и нумерологи, и тарологи, в общем, все те, которые ей помогают. Для вас всех 15, 19 числа, в 15 часов по Киеву я проведу бесплатный, крутой э, материал. Он будет по ссылке, в шаг, в топлинке зайдите. И я покажу вам, как поддерживать себя в этой силе. Я покажу вам, как взять эту силу и на уровне ума, и на уровне сердца, и на уровне тела для того, чтобы помогать другим людям. Потому что психологи-коучи — это те люди, которые сами должны иметь эту силу. И поэтому моя программа называется «Звездные коучинг». Потому что зажги звезды, звезду, звезду внутри себя, чтобы людей заз, и эти звёзды зажигать. И сейчас, во время войны, это особенная тема, и я дальше буду продолжать вести эту работу, чтобы помогать людям стать людьми, Помогать людям стать личностями, мега-личностями, мега, -личностями, мега для того, чтобы вот эти все чувства испанского стыда, чувства вины, чувства жертвы, что за меня кто-то сделает, что виноват кто-то. Да ни хрена не виноват кто-то. Никто не виноват. Путин вам показатель того, что вы рабы. И нам тоже, украинцам, тоже показатель, что нужно бороться. Вот и все. Мы сами, понимаете, привели вот таких к власти. Мы сами. Поэтому чувство собственного достоинства. Выстраивание отношений выиграл-выиграл. Помогать тем, кто готов помочь себе. Костыли давать только на время. А дальше отпускать человека в свободное плавание. И он уже пойдет с этим. После проработки по... В моей программе я даю систему полностью, как от, от момента, кто вы, что вы, кому вы продаете кто ваша целевая аудитория, как продавать, не впаривая, а показывать людям возможности. И это все есть в моей системе звездного ковочка Поэтому тема продолжается. Сейчас эта война оголила, кто мы и что мы. Многие спрятались, многие сидят и выжидают. Некоторым вообще там в подвалах и в бомбежках, но я знаю людей, которые даже в подвалах и бомбежках выходят в эфиры и поддерживают людей, и дают им какую-то информацию. Они, которые просто сидят. Да, проверка нарушилась. Да. Я эти проверки многие прошла. И сейчас очередную проверку. Я вот вот тут нахожусь, в Египте. 15 числа я должна была приехать домой, но не успела. В этом, наверное, что-то есть. Вначале у меня было чувство вины, как я вам сказала. Дальше я поняла, что, наверное, мне зачем-то Бог оставил здесь. Чтобы у меня было больше силы, чтобы у меня была опора под ногами, свежий воздух. Вот такой э, у меня тут на крыше сметий Джабуди. И да, мне было вначале стыдно, что я здесь. А сейчас я считаю, что я сделала такое, осознаю, что я сделала такое у меня бог а, вот бог потому что все везде бог везде все бог вот как вы мыслите как вы делаете так вам бог и ведет помните бог внутри нас поэтому чувство вины нормальное чувство вины когда мы понимаем что зашли в другую на чужую границу сказать, I'm sorry", извини, чувство Испанского стыда, когда другие зашли на территории других людей. С войной, с разрушением. Это то, с чего мы начали эфир. А вот здесь уже ваша осознанность. Вы, какой информацией пользоваться? Кто вы? Почему вы живете в этой стране, в которой, в которой уничтожается великая Россия? Какая она нахрен великая? Великая по территории? А по своим действиям, по своим поступкам, по своей политике, по своей экономике, она великая. Мозги включайте, те, кто еще не понял, и слушает фейковые всякие ролики и ведется на пропаганду. До тех пор, пока мы животные, нам и будут управлять как животные, понимаете? Поэтому, друзья, доканчиваю на хорошей волне. Мир продолжается. Конец света не будет будет конец тьмы. Тот, кто на стороне воинов света и борется за светлое будущее, за свободу, за чувство собственного достоинства, тому воздастся намного больше. Тот, кто отсиживается, тот, кто пристраивается, тот, кто хитрит, тот во время перехода попадет снова туда, куда ему положено. Ну, а кто-то уйдет вообще в мир иной. Но смерти нет, напомню еще раз. Есть просто переход в другое другой измерение. Но на каком этапе, кто вы, вы туда уйдете, с таким же потом ДНК вы придете в новую реальность. Ну, это тоже важно осознавать. Насколько вам была полезна наша встреча? Поставьте, пожалуйста, от единички до 10. Поставьте свои какие-то вопросы, задайте. Ну, и я с вами... Пока прощаюсь, буду с вами еще работать, помогать, поддерживать, что смогу, что знаю, что понимаю. Все у нас психология и политика. Если кто-то кричит, что я не в политике, я политикой не занимаюсь, если вы не занимаетесь политикой, то хотя бы наблюдать надо, что происходит в мире, чтобы быть человеком. Потому что все психология. И все у нас политика. И все будет Украина. Слава Украине!